I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня поговорим про новый режим на тайванском форуме. Пока загружал обнову, выложили информацию потестировал талант, новый тоже вам показал. В общем, есть информация на тайванском форуме по поводу обновления новой локации. Все-таки она будет временная. То есть это не вечный фан, как мы ожидали. Раз в две недели она будет. Так, где там тайванский форум? Сейчас я открою. Рабочий стол. Вот так вот что у нас интересного есть первое режим будет на следующей неделе для Android серверов запущен то есть он еще не активный новое событие Альянса называется Age of War, которое представит собой совершенно новый зав... завоевательный геймплей завоевательный, завоевательный какая нафиг разница, все равно игра убита Игроки используют главный город Альянса в качестве места рождения и занимают землю со своими союзниками. Занимает город и получает больше ресурсов и преимуществ, если захватить герой город другого Альянса. В конце концов, захватив Имперский город, в центре карты стал сильным в сезоне и получил единственную награду Имперского города. То есть о чем это говорит? Режим будет. По ходу плана все-таки нюдауна. Вопрос: какие будут браться прокачки? Прокачки ваших героев или будут стандартные для всех? Поехали дальше. Время сезона. Является сезонной системой, весь сезон длится, делится на три этапа. Этап регистрации, соревнований, этап прохождения. Стадия регистрации в течение 70 двух часов после начала. Ну, возможно, скорее всего, он будет раз в две недели, э -э, точнее два раза в месяц, а может и нет. Э -э, то есть, по сути, фан ограниченный будет, не такой как в, как в этом нюдауне. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, там можно было все время фармить. Э -э -э, так, э -э, стадия регистрации 72 часа, то есть трое суток. Э -э -э -э Игроки Альянса могут зарегистрироваться для участия в мероприятии. Стадия участия 14 дней. На протяжении 14 дней вы можете участвовать. Условия. Лидеры Альянса должны зарегистрироваться, а количество участников Альянса должно быть не менее 5. То есть, ну, Альянс, насколько я понял, это гильдия. От 5 человек можно делать регистрацию. После регистрации может, можно выбрать 30 героев для участия в мероприятии. И они можно будет изменить после начала сезона. В этом событии вступают в силу все содержания атрибутов героя. Вот это то, о чем я говорил, что новый режим больше будет для донатов. То есть, писькомерство, скажем так, в основном будет среди донатных гильдий. Потому что, ну, судя по этому описанию, вот третьему вступают в силу все содержания атрибутов героя. Скорее всего, что... Будут, ну как обычно, тащить донатный. Я не знаю, сколько будет там альянсов. Если будет для всего сервера, ну вы, в принципе, понимаете, что там мелкие гильдии, они ни хрена сделать толком не смогут. Правила соответствия совпадают с соответствующей боевой мощью гильдии и активностью игрока. Что это означает? Скорее всего, будет подбор по силе, то есть сильно. Ну, Подбор по силе. В принципе, я думаю, вы понимаете, что... Какой это у нас третий пункт, да? Подбор будет по силе. В гильдии может быть много мелких. И там 2-3 топа. Я не знаю, как сама реализация будет системы. Но если PvP брать, то будут тащить опять же донаты. Правила соответствия есть. На пятом пункте у нас на инфляционной карте ресурса два ресурса еда и родниковая вода, которые используются для восстановления физической силы героя. Так снаружи на карту богатство ресурсов становится все выше и выше, поэтому э, занятие центральной области имеет большие преимущества, то есть надо бежать в центр и там фигачить. Э, так информация о городе каждый альянс соответствует городу рождения и система случайным образом разместит его. В самой внешней области карты. Ну, это то же самое, что в нюддауне. Вы будете все размещены по краям. В то же время на карте есть много малых и больших городов. Если после битвы прочность города уменьшается до нуля, он может быть занят. Занятие города может увеличить лимит ресурсов игрока. Ну, то есть надо будет бегать и фигачить всех. После смены владельца города или участка время освобождения сработает. Вы не сможете атаковать, ну, то есть защитный режим. Вы не можете дождаться окончания времени и прежде чем сможете атаковать. Ну, в общем, по кулдауну будем захватывать. В центре карты есть только один имперский город. Это последнее поле битвы. После захвата имперского города точки имперского города будут генерироваться в единицах часов. Первый альянс получит награду имперского города только для игроков, зарегистрированных в лиге. Бои по умолчанию, каждый герой имеет три войска, ну в принципе как в Нью-Дауне, каждая армия может сыграть, собрать только 6 героев, оставшихся героев можно повернуть в бой. Битва это битва на колесе 1-1, к этому событию был добавлен характерный для героя атрибут первого ну это изначально... Верхний предел 100 – это количество энергии, скажем так. Экспедиция, сражение, марш и защита будут поглощать физическую силу героя. А восстанавливать ее, скорее всего, мы будем чисто за гемы, за донат. Физическая сила героя влияет на здоровье героя атаковать после вступления в бой. Чем ниже физическая сила, тем больше ослабляются способности героя. Только когда войска окажутся в вашем собственном городе, вы сможете восстановить. Ну, не знаю, каким, ну, каким образом, но ну, посмотрим. Войска игрока стартовая только из города, прилежащие территории должны быть смежными с оккупированными территориями для марша. Маршу требуется фактическое время для продвижения войск. Продвижение завис... зависит от пройденного расстояния. В общем, э, что я могу сказать? Э, следуйте рекомендациям вопросники, чтобы улучшить скрытую устойчивость, добиться прорыва, чтобы целесообразно. Короче, э, мнение по поводу нового режима. Э, да, возможно, это интересно, но если это слизано и наподобие э, нюдауна, ну, сразу говорю, что это говно. Э, почему? Потому что, во-первых, э, берутся статы полностью все э, ваших героев. То есть соответственно чем больше вы задонатили тем круче у вас прокачка тем больше вы добьетесь подбор э, по силе но ну, мы давным-давно знаем что такое подбор э, у IGG по силе э, как определяются напарники там соперники э, это печально э, ждали эту обнову ну не знаю Честно скажу, я ждал, что изменят какие-то баги, что-то они добавляют новую локацию, которая, судя по всему, из-за бага, я надеюсь, может они что-то и убрали. Из-за героев, некоторых которых нереально убить на сегодня, да, из-за прокачек, ну это, это реально втык IGG вы нифига не сможете сделать в этом режиме. Потому что неизвестно, конечно, пока каким образом будет реализирована PvP-система, но судя по атаке фортов, по битве гильдии, можно сказать, что эта локация уйдет в топку точно так же, как и те локации, о которых я сказал. Да, задумка классная, вроде и классная, но... Почему вы ни хрена не сделаете на тех локациях, которые есть, вы не ренимируете героев, вы не переделаете что-то, вы не пофиксите баги, которые есть, Но ну, вот я этого не могу понять. Штампуют просто тупо нам новые локации, которые по сути, ну вот посмотрим, Гилийский босс, я не знаю, я не помню, когда я был последний раз, флаги, не помню, когда, битва гильдий, неинтересно, атака фортов, то же самое, неинтересная для большинства и добавляют сейчас новый режим ну не знаю кулдаун две недели это такое да раз две недели там пофанится можно будет общая локация для фана все дела но вы сами должны прекрасно понимать что однозначно там будет ориентация на донат как и вся битва замков поэтому для бездоната что то там мегавал ожидать я не думаю что стоит надо будет, опять же, активные игроки, которых сейчас нету практически, потому что все забили хрен с игры и валят. В общем, такое вот у меня мнение по поводу новой локации. Пишите комменты, ставьте лайки. Будем ждать с нетерпением этой локации. Не знаю, обновление, конечно, нормальное, спокойное, без ничего лишнего, но неинтересное. Все, всем удачи, всем пока.